Друзья, перед Новым годом участвовал в розыгрыше, который организовал Михаил Исаев. И вот удача. Выиграл пилу погружную Макита СП-6000. Благодарю всех организаторов этого конкурса. Михаила Исаева в том числе, в первую очередь. Вот. Вот Такая вот пилатика будет мне помогать в работе. Всем спасибо, участвуйте в конкурсах.